Пока Саша делает стол. Пытается сделать стол. <смех> Это дело отдельно а -а -а. влогом. Для дачи пойдет. Друзья, не забывайте подписываться. Блин, 85% зрителей не подписаны на наш канал. У нас бы могло быть гораздо больше. Мы бы снимали для вас гораздо больше видео, когда у нас будет большая аудитория, соответственно, и контента будет больше. Так что, пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки, ставьте дизлайки оставляйте любой комментарий. Хоть положительный, хоть негативный. Мы рады любому комментарию, любой оценке в виде лайка, либо дизлайка. И особенно рады вашим подпискам. И мне кажется, уже многие знают, что из этого у нас получилось. А вот так это выглядело до. А пока Саша делает стол, я вырезаю ветки. Пока я делала ножки для нашего стола, хотела показать, чем занимается там параллельно Саша. И ты сейчас покажешь, да? Вот, это маленькое вступление. Пойдем покажешь. Идешь? Идем, идем. Иду. идешь? идешь? Иду. Так, у нас ножки готовы, да еще? Вот ножки. Осталось рубаночком все это обработать, чтобы все было беленькое, красивенькое. И вот без этой вот старины, так сказать, без этой пыли, грязи, которая есть снаружи. Сейчас рубаночком все это пройдусь. Сделаю сейчас себе вот верстачок, упор прибью гвоздиками. Буду уложить в упор рубаночком. Чух-чух-чух-чух. И готово. И сэкономим 4000 перепили в старые дрова которые один фиг у нас на дрова пойдут куда их еще использовать 30 градусов но на улице кстати сильный ветер и прохладненько а вот и рукомоник я в позапрошлом видео говорила то что у нас теперь он появился. С ним гораздо удобнее стало. Да? Да. И Саша сейчас, кстати, еще допилит ножки, оставшиеся для кровати, чтобы дома сильно не шуметь в квартире. А то соседи бедные нас проклинать будут, что мы всю зиму, mm -hmm. мало того, что ремонт делаем, <клинать> в этом году, кстати, ремонт тоже будем делать именно зимой, потому что у Саши сезонная работа и зимой Самое то для ремонта. Да? Uh -huh. Арбуз обалденный. Да, попробую. Вот такие вот выходные у нас получились. Конечно же, на даче сделали довольно-таки мало, но зато в квартире сделали кровать и стол. Всем привет. привет! Друзья, вы снова на канале «Усадьба Шендяевых». Оцените, пожалуйста, в комментариях качество нашего звука. Мы теперь стараемся улучшить контент для вас. Спасибо вам за поддержку, за теплые слова. Обязательно напишите, как вам теперь новое качество звука. Да, а сейчас мы ездили в лес. Я надеюсь, вам понравился мини-фильм про лес. Я старалась сделать очень красивые фотографии. Да, друзья, сегодня у нас в планах вот эти вот чудесные закованные окна. Попробовать расковать. Посмотреть, в каком состоянии сами рамы, как они установлены и что с ними можно вообще сделать. И можно ли их реанимировать, потому что мы хотим оставить деревянные рамы со стеклами. Простыми стеклянными окнами, как раньше было в деревнях. Мы не хотим менять их на пластик, поэтому сегодня будем смотреть. А вот тут вот рядом скважины, мы стекла и нашли. Сейчас покажу вам. Вот они, то есть здесь вот некое количество и вот тут тоже упаковка целая. Вот их нужно все отмывать. Посмотрим вообще, отмоются они в принципе-то или нет. Азелитом, например. Итак, друзья, приступил я к открытию окон. Вот у меня входит одной кабель. За ним в железный затвор. Как они называются, я не знаю, оковы все эти. В общем, само окно. Оно открывается все отверстия для шпингалетов присутствуют Все вроде бы в не очень плохом состоянии. Вот видите, подписано 50, 50. Это то есть 51. Э, все скорее под размер окон. Э, пометки ставили и на окнах соответственно тоже все скорее должны быть пометки. То есть какое окно откуда идет. В эту комнату у нас раз, 2. и вот это третье окно. Что я хочу сказать? Что я вообще планировал изначально, когда сюда ехал? Видите, как установлены окна? То есть металлическая пластина, к ней прибита сама рама, и потом все это замазано, отмазано непонятным составом, типа цемента с песком. Но больше похоже просто на песок. Ой, просто на цемент. Вот. А здесь закладные в виде дерева. Два деревянных брусочка, к ним, соответственно, прикручена пластина, а к пластине уже сама рама. Таким образом... Снять все это добро отсюда просто нереально сложно. И самое главное, бесполезно. То есть никакого большого смысла в снятии данной рамы я не вижу. Что я планирую сейчас сделать? Планирую пока что оставить как есть, пойти попробовать отмыть все-таки окна, сами стекла вернее, а потом, если у меня получится отмыть стекла, эти рамы проще реставрировать на месте, не снимая их. В любом случае, снаружи будет утепленный фасад, а изнутри будут штукатурные работы вестись. Мы зачистим сами рамы, немножко подчистим проем, срежем, допустим, если нам будет эта пластина мешать по выступу, пластину и отштукатурим до этой рамы с внутренней стороны. С наружной же стороны на раму чуть-чуть наведем утеплитель. И я думаю, этого будет вполне достаточно, потому что сделано. Ну, как вам сказать, добротно, да? Так очень хорошо все сделано. И переделывать, я думаю, очень глупо будет. Потому что это займет очень много сил и времени. Здесь, соответственно, то же самое. Здесь даже маленькая форточка есть такая милая. Поэтому менять у меня в планах их нет. У меня в планах их отреставрировать. Но, повторюсь, это лучше делать по месту. То есть, когда мы здесь вот сделаем пол. Что я хочу сделать здесь с полом? В этом месте я хочу... Выкопать погреб, то есть где-то метр восемьдесят глубиной, 2 на полтора там условно. Размерами яму сделать, выложить ее в пол кирпича, то есть на ребро кирпич ставить. Сделать перекрытие деревянное, допустим, утепленное. И сверху вот эту землю, которую я буду выкапывать, выложить ее вот по цоколь, получается. Ну тут ниже, ниже красного кирпича ее выстелить, эту землю утрамбовать. И сверху на эту землю утрамбованную уже сделать небольшую стяжку, там 5-7 сантиметров с керамзитом. Либо сначала застелить все керамзитом, потом сделать стяжку. Либо пеноплексом, допустим, в пятерку застелить все и сверху сделать стяжку. В общем, я пока еще думаю, если у кого-то в частном дому на первом этаже сделана такая стяжка по грунту, именно стяжка по грунту то пожалуйста напишите ваши отзывы как стоит оно того не стоит или лучше сделать деревянный пол допустим и утеплить его в, там в 150 в 200 миллиметров допустим утеплителем или все же стяжка по полу на пятерку пеноплекса тоже достаточно теплая просто что я подумал мы получается во-первых фундамент отсечем грунтом во вторых сделаем утеплитель и сверху залием стяжку таким образом земля наша не будет промерзать, погреб наш не будет промерзать, фундамент не будет промерзать, и в принципе все должно быть нормально. Чтобы избавиться от холодного пола, то есть на стяжку же мы будем стелить линолеум, допустим, там, или еще что-то, пока мы еще не решили, но все скорее линолеум, потому что за ним гораздо проще ухаживать, и он не боится перепадов влажности. Допустим, постелим линолеум, и чтобы нам не было холодно от бетона, мы же всегда можем надеть тапки, либо постелить ковер. То есть большой роли для нас это не играет. Для нас просто важно узнать ваше мнение, если у кого-то так сделано, что лучше. Бетонная стяжка по грунту, либо же деревянный теплый пол. То есть лаги, 150-200 мм утеплителя, дерево и сверху уже финальное чистовое покрытие, тот же линолеум. Здесь, соответственно, то же самое, тоже планирую землей все отсыпать и в той комнате. Отсыпать все землей и сделать стяжку по грунту. Но хочу сначала услышать ваше мнение. Как вам? А сейчас, раз мне не придется выламывать все эти рамы, все эти окна, я пойду помогать либо Ксюньке, либо займусь чем-нибудь другим. Сейчас придумаем. Так, друзья, просили перекус дачника. Пожалуйста. Кто по какой системе разводит огонь? Я вот выкладываю дрова по системе колодец. Кто какие предпочитает, рассказывайте. Так как мы дачники пока что начинающие, посуда у нас только такая. <с> <с> В скором времени купим электрическую плитку и будем, как белые люди, ну я так надеюсь, пользоваться всеми благами цивилизации. Ну а пока что кипятим родниковую, ну как, скважинную воду на костре. Да, я, конечно, гениальный парень, но... Не всегда Сейчас будем двигать нашу конструкцию вон туда И таким образом будем кипятить водичку в нашей кастрюле Ну вот, с помощью сухих дров разожгли основной костер Сверху набросали сырых веточек От яблонь, от шиповника, от всего того, что мы здесь срубали Который Ксюнечка заранее приготовила мне Прям под размер нашей топки И сейчас будем ждать, пока водичка закипит ну что же еще могут кушать дачники естественно овощи в прикусочку доширак доширак я слышал историю с лёхой грековым В общем, что мы решили? Забрать эти окна домой и попробовать отмыть их лучше дома. Посмотреть целые и не целые, отобрать сразу. Вроде все нормально, но правда мутные, да. Друзья, хожу постоянно туда-сюда вот из бочки стекла достаю. Всем спасибо, кто оставлял комментарии. Как нам их отмыть? Мы сейчас проведем эксперимент дома. Я сейчас, ходя мимо, с чего я начал-то, я слышу в этом баке что-то шевелится и не могу понять, что это. Я заглядывал и здесь и так посмотрел уже и не могу понять. Сейчас увидел, пойдемте. Вон в том стаканчике, друзья, в самом крайнем, самом угловом, сидит маленький-маленький ящер. Им понравилось видимо, в бутылки. Все, обиги. Все, друзья, операция по спасению ящера выполнена. Любопытство нас раздирает, что в мешках. Итак, друзья, решили прислушаться к вашему совету.